В общей сложности 30 площадок с руководителями каждого кафе мы пообщались, посмотрели, что, чем они располагают и дали свои рекомендации, именно рекомендации по обеспечению уровня, должного уровня доступности для всех групп людей с инвалидностью. Мы сейчас эту информацию все обобщаем, мы дадим эту информацию и федеральные наши структуры, и в Госдуму, и в Совет Федерации, мы такую информацию у нас запрашивают. И, соответственно, будут э, единые рекомендации, какие-то мы оформим для всех наших летних площадок. Меня радует, что очень многие площадки э, располагают вполне доступной средой и также руководители предприятий общественного питания они настроены следовать этим рекомендациям для того чтобы улучшать и уровень обслуживания и привлекать новых клиентов очень важно чтобы все люди которые пришли конечно же отдохнуть на летнюю площадку чувствовали себя комфортно это же касается и, для, и людей с ограниченными возможностями привлечение людей так скажем, мобильных. это же и включение дополнительных клиентов. И чем э, более конкурентоспособными и в этой э, части будут наши летние кафе, тем как бы лучше для наших э, жителей нашего города.